Hey, ребята приветствую меня зовут давыдов denis добро пожаловать на мой канал по заработку в интернете я ведущий и в этом видео я вам расскажу сегодня как пользоваться такой биржей как PancakeSwap. то есть будет подробный гайд. в этом видео у нас практика чисто как пользоваться данной бирже все а, различные микро нюансы чтобы учитывать их при покупке той или иной криптовалюты и так далее поэтому я думаю вам это видео будет полезно но ну, в, в большей степени ну, для новичков Поэтому, если вы умеете, то вырубайте видео, вам ничего здесь не будет полезно. Хотя, может быть и нет. Может быть, вы что-то для себя здесь тоже найдете. Так вот, PancakeSwap, это у нас децентрализованная биржа. Много появляется проектов молодых, которые впоследствии токены, монеты этих проектов хорошо показывают, демонстрируют рост. Там 5, 10, 30 иксов, там бывают такие случаи сумасшедшие. И все... Это весь этот мусор, вот реально, он лестится на данную биржу. Но для многих пользоваться данной бирже просто дремучий лес. Как покупать, как продавать. Поэтому давайте обучу, как пользоваться данным дексом. Даже, вот к примеру, давайте возьмем на примере многие монеты, которые когда-то в свое время отстреляли, и какой был результат на пиках у вот той или иной монетки. Давайте возьмем, к примеру, вот Moon. он показал порядка 10 иксов. Uh, еврей коин порядка 5 иксов энтериум максом тоже порядка 10 иксов uh, и так далее то есть same хамстер тоже показал сумасшедший рост также у нас covid токен был такой тоже показал uh, дичьобразный рост и так далее то есть как мы видим эти монетки они такие одноразовые но где-то все-таки бывают отскоки и мало того что появляется с каждым днем все больше и больше данных проектов токены которых могут продемонстрировать хороший рост. Ну, в любом случае покупать э, эти коины непонятные, которые появляются только-только на банке XWAP, рискованно. Ну и в то же время сумасшедшие есть возможности. К тому же я подписался на э, сигналы о покупке данных монет. Возможно, если что-то будет достойное, я поделюсь э, непременно на своем телеграм-канале. Э, э, имейте это в виду. Ссылка на него в описании или по данным видео. Поэтому подпишитесь, чтобы не пропустить вовремя какую-то ценную информацию. Вот, это так, между делом, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Конечно же, в данные монеты лучше инвестировать небольшую сумму, небольшой процент от своего депозита, потому что есть вероятность как потерять, так и, конечно же, и заработать. То есть Для меня эти коины, они больше как рулетка, как казино, поэтому такие дела. Так вот, как пользуются банки XWAP? Это у нас а, а, DEX, где нет различных стаканов на покупку или продажи а, то или иной криптовалюты, как, допустим, на том же Binance. А здесь, допустим, формируется а, ликвидность определенные люди, то есть они наполняют деньгами определенную, определенный пул, за это они получают, конечно же, вознаграждение, а трейдеры, кто здесь торгует, получают уже непосредственно ликвидную там пару. Ликвидную крип... криптовалюту. Вот такой здесь принцип в общем автоматического маркетмейкера. Имейте это в виду. Также здесь вы можете фармить свои различные криптовалюты, и получать за это годовой процент. Есть пулы ликвидности, куда вы тоже можете отправить в качестве ликвидности какие-то монеты, получать за это вознаграждение. И много чего здесь другого интересного. Но я думаю, много здесь вам информации в этом видео будет лишним. Мы просто обучимся базовым вещам. Так вот, нужно подключить MetaMask. Создайте себе MetaMask, установите расширение себе в Chrome, как любое другое расширение, создайте себе кошелек, сохраните приватные фразы, установите пароль, создайте себе кошелек. С MetaMask, я думаю, в принципе, у вас проблем не возникнет. Дальше очень важно это подключить, такую сеть, как Binance Smart Chain. Uh, первоначально у вас будет такая сеть как Ethereum MyNet, но дальше, чтобы подключить Binance Smart Chain, нужно выбрать пользовательский RPS когда вы переходите на данную вкладку вам нужно указать имя сети uh, URL, той сети, которую хотите подключить ее идентификатор, символ и URL адреса проводника все эти данные можно найти в статье гайд uh, от биржи Binance То есть все эти данные можно здесь найти и просто копировать, ставить, указывать, и вы подключаете Binance Smart Chain. То есть ссылочку на данную статью я оставлю по данным видео, чтобы вы могли найти эту всю информацию. Вот, когда вы подключили, в общем, сделали коллаборацию с Binance Smart Chain, дальше вы уже можете осуществлять какие-то покупки токенов на данной бирже, потому что данная биржа она построена на Binance Smart Chain, и только через данную сеть она доступна. Прежде чем покупать на панкейке, заведите к себе на MetaMask BNB, купите его на бирже и дальше уже просто с биржи выводите прямо к себе на MetaMask. Копируйте данный адрес, идете на биржу, заведите сюда USDT, выберите пару BNB к USDT. Вот. И дальше по рынку, допустим, купили на какую-то n сумму денег, купили BNB, дальше идете в раздел, вот сюда переходите в раздел Fiat и Spot. Выбираете, к примеру, дальше BNB и дальше выбираете вывод денежных средств. указывайте этот адрес, куда хотите вывести, указываете количество BNB и выводим денежки. И только после этого вы можете какие-то токены приобретать здесь на панкейке. Дальше, допустим, когда вы уже приняли решение что-либо покупать, вы дальше можете указать определенное количество тех же BNB, либо вы можете выбрать там стейблкоин BUSDT, либо вы можете какую-то любую другую криптовалюту взять, там кейк, допустим, что у вас там есть. Ну, чаще всего люди тут используют, а, кстати, обвернутый BNB, тоже иногда появляются какие-то коины, а они торгуются именно не к BNB, а к обвернутому BNB, то есть вам нужно еще до этого, обменять свой BNB на а, обвернутый BNB, только за него уже там делать покупку того или иного койна. Имейте это в виду. То есть бывают такие вот, встречаются токены. Вот, с этим понятно. да? То есть здесь вы конкретно выбираете то, что вы хотите отдать. А здесь вы конкретно выбираете то, что хотите получить. Допустим, здесь есть какие-то монеты, которые уже первоначально есть в данном обменнике. То есть смарт-контракт данных криптовалют, он просто сюда уже предварительно вбивается, и вы просто через поиск можете найти определенный какой-то коин. Но бывают какие-то молодые проекты появляются на рынке, и их нет в данном списке. Что делать в таком случае? Что делать в таком случае? То есть вам просто нужно указать адрес смарт-контракта того или иного коина и дальше его просто добавить, если его вдруг нет. И все, дальше его можно будет покупать. То есть, тут, в принципе, можно купить любую дичь, которая только появляется на PancakeSwap. Не обязательно, есть ли она в этом списке или нет. А где искать смарт-контракты различных монет, если вы вдруг а, ищите да, его? То есть, можно его искать на CoinMarketCap, можно его искать на CoinGecko, можно его искать на BCCScan. BCCScan можно искать здесь тоже. То есть... У любой криптовалюты, которая здесь есть, CoinMarketCap, есть. Здесь можно вот скопировать данный смарт-контракт, его вбить потом дальше на панкейке И будет найдена та или иная криптовалюта. Но здесь, видите, к примеру, на э, примере Cake а уже активна эта крипта. Если же ее не будет, то просто нажимаете кнопочку Add и добавляете. С этим, я думаю, понятно. То есть на CoinGeek тоже есть любой крипты выбираете допустим любую крипту на примере кейк возьмем вот и тут у нее есть ее смарт-контракт либо же на bsiskan тоже можно его найти скопировать вот имейте это в виду Так, с этим, я думаю, ясно. Погнали дальше. Давайте что-то в качестве тренировочки купим, вы поймете, как это все делать. Допустим, за BNB вы можете купить, ну, что-то приняли решение покупать. Давайте в нашем случае просто кейк выберем, потрениемся. Но, когда вы, допустим, хотите за всю сумму купить, умейте в виду, что вам нужно еще оставлять какую-то небольшую сумму в качестве комиссионных, Потому что любые здесь транзакции, это комиссии. Купить-то вы купите, но потом продать обратно вы не продадите, потому что у вас не останется BNB на балансе. Имейте в виду, если вы, допустим, определенную сумму загнали и хотите за всю эту котлету купить, то оставляйте всегда немножко BNB. Это тоже немаловажный момент. К примеру, давайте сейчас возьмем в качестве тренировки на 001 BNB, купим кейк. Если, допустим, нету определенной э, криптовалюты в данном, э, в данном обменнике, у вас будет еще здесь такая кнопочка Approve. То есть вы сначала делаете approve смарт-контракта той или иной криптовалюты с панкейком, и только потом вы можете нажать свайп. Имейте это в виду, то есть бывает такая многоходовка при покупке той или иной криптовалюты. Вот, то есть за конкретно за approve. Чаще, не чаще всего, а вам придется заплатить комиссионные где-то ну, порядка там, 20 центов, там, 14 центов. Имейте в виду, чтобы у вас был BNB в любом случае. Только после этого, когда вы нажали Approve, дальше вы сможете обменять, сделать swap. Что нужно знать конкретно про проскальзывание, ребята? Допустим, когда вы покупаете, конечно, ликвидные криптовалюты, вам достаточно будет того проскальзывания, которое здесь первоначально имеется, допустим, на 0,1% будет достаточно. Но если вы покупаете, допустим, вот эти вот э, криптовалюты, вот, которые вообще вот с маленькой капитализацией, которые только появляются на рынке, Особенно, когда проект только листится на данную биржу, там проскальзывание, вам отнюдь не хватит вот этого 0,1%. Вам нужно ставить либо 12, либо 15, где-то в этом диапазоне. Имейте это в виду. То есть вам так и нужно просто проставить 12, закрывайте данную вкладку и только потом делаете свап. Чтобы ваша транзакция наверняка прошла, поскольку данные активы молодые, они очень волатильные. И чтобы вы наверняка купили по самой вкусной цене, в случае чего. Имейте это в виду, такой вот нюанс немаловажный. Следующий момент, допустим, конкретно с кейком, вот сейчас просто вам покажу в качестве примера, когда вы нажимаете «Обмен», дальше вы, например, нажимаете «Подтвердить свап», бывают такие монетки появляются, которые опять же только-только появляются на бирже, вы можете их купить раньше всех и быстрее всех, указав, допустим, газ не 5, а 20, к примеру. Если вы указываете 20, то ваша транзакция наверняка гораздо быстрее пройдет. И это очень выгодно в том случае, если вы, допустим, хотите на скорость купить какой-то коин или токен. Поэтому вот этот нюанс тоже вам а, поможет при быстрой покупке актива. В случае, если вы просто приобретаете... По текущей цене, где токен уже давным-давно торгуется, то вам достаточно и установить газ там в размере 5, будет достаточно. Имейте это в виду. Что еще очень важное, допустим, что еще вам нужно знать? В MetaMask также нету всех тех монет, которые вы приобретаете. То есть вам нужно их вручную добавлять. Допустим, кейка того же здесь нет. Вам нужно просто адрес смарт-контракта, добавить его раз, потом указать вот это число и указать конкретно, конкретно маркировку того или иного актива. То есть тоже такой нюанс, учитывайте. Добавить токен, указывать 18, то есть тут автоматом бывает вот эти все значения прописываются, бывает нет. Все, как только вы добавили, допустим, кейк, он здесь у вас отображается. Либо же вы можете это все делать через CoinMarketCap. Через CoinMarketCap просто нажимаете на данного лисенка, и автоматически данная монетка добавляется к вам в кошелек MetaMask. Вот, это, в принципе, такие вот немаловажные нюансы, которые нужно знать. Как, допустим, обменивать обратно? Допустим, вы приняли решение обратно обменять, допустим, курс, дичи какого-то коина вырос вы хотите его продать и зафиксировать прибыль то есть есть такая кнопочка вот как стрелочка вы просто э, меняете пару допустим вы хотите продать уже какой-то coin уже на bnb и туда-сюда можно нажимать и таким образом менять место расположения все дальше нажимаете допустим максимум дальше указываете approve кейк чтобы приконектить смарт-контракта кейка к панкейку. Нажимаете Proof Cake, дальше нажимаете подтвердить и только после этого нажимаете Swap. Свою транзакцию вы можете в любой момент отслеживать в Binance Smart То есть вы можете эту транзакцию следить, как у нее дела. Вот, если пендинг, значит она еще в обработке, если успех, значит отлично. Все, с этим ясно, да? То есть это базовый принцип, как покупать-продавать. То есть больше вам нужно, ну ничего знать не нужно лишнего, вот реально. Что еще? Что еще то вам такого интересного рассказать? То есть добывая, допустим, вы слышите о какой-то монетке, но где отследить график? То есть я использую конкретно два вот этих сервиса. DexGuru, где можно, допустим, вбить маркировку той или иной монетки и смотреть, анализировать график. Либо же есть, называется, Pucoin графики. То есть здесь можно тоже отслеживать цену того или иного актива. То есть вы здесь можете в левой стороне отслеживать общую капитализацию рыночные данной монетки, любой, да. Также вы можете здесь найти смарт-контракт той или иной монетки, нажав на эту кнопочку. Вот. Вы можете увидеть, сколько холдеров у той или иной монетки, сколько всего этих монет в эмиссии и так далее. Смарт-контракт здесь вы можете найти. То есть и там ресурсы социальные. Вот, это, в принципе, базовые инструкции, как пользоваться панкейком, как покупать различные коины. Я думаю, в принципе, вам этой информации достаточно, и она вам была очень полезна. Поэтому подпишитесь на канал, в Телеграм обязательно также, потому что я иногда буду скидывать какие-то сигналы на покупку чего-либо интересного, где можно рискнуть и заработать. Поэтому такие, друзья, дела. На связи не теряемся, увидимся в новых видео. Всем пока-пока. Оставляйте ваши комментарии, задавайте вопросы. До скорых видео.